Говорят, что быстро заснуть надо послушать классическую музыку. Чтобы легко и быстро заснуть, примите вашу любимую позу. Еще, чтобы очень быстро заснуть, надо успокоиться и думать ни о чем плохом. один есть факт, что быстро заснуть нужно одеть носки. Еще, чтобы быстро заснуть, да, я говорю это слово уже дофига раз. Самый главный способ это не жрать по ночам но я люблю там к крылышки пиццу пожрать. То есть летом на пляже торсом с ними ты следить не будешь? Видимо нет. <звёк> ну если вам понравилось это видео, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк, если что он находится под моим роликом и кнопочку подписаться. Еще звякните по этому колокольчику, чтобы вы смогли видеть мои видео самыми первыми. Всем удачи, всем пока, с вами был я, Задик. Yeah.